Дыши. Всем привет, Макс Риск. Это игра Brawl Stars. Давно я очень заходил. И мне так скажем потрясло из того, что мало заявок друзьях. И тем более они из Куба уже устарели заявки. Не, ну, давайте примем всех. Примем всех. Добавляйтесь, друзья. Ставьте лайки. Вот наш клан. Теперь меня хотят все обогнать. единственный шанс это никогда не 20 Так, значит, смотрите, у нас тут есть еще и некоторые такие, которые более месяца назад заходят. И все, их уже место. Их уже вообще пропусто нету. Наш, е... наш единственный шанс, что поднять кубки доказать, что мы сильны. Вот вам аккаунт, смотрите, 1350 кубков. Может быть мне конкурс сделать на данный аккаунт? Пиши в на комментариях хочешь конкурс или же не хочешь ну а пока мы будем качаться как можем вижу новый скине вау макс колленс конс все это вроде какой-то миленький робот маленький робот захват кристалла тоже реалистично Теперь наша цель это прокачивать персонаж. Да, также еще нас еще есть. он вот, например нужно качать еще больше, было осуществлено кубков. И, друзья, мы прошли бы игру. Данный игру. Данный аккаунт уже один год. Даже больше. Вот значит. К финишу там осталось буквально немножко. Стоп, а ч так 32 тысячи, 32 тысячи, тысячи? Стоп, а разработчики вы что, добавили? Ну а что-то? 50 тысяч кубков. Я понял, там было максимум 14 тысяч. Ну реально, посмотрите. Брау, старт еще делаешь. Я дохожу, сразу берешь Вот это максимум было, как я помню. Ну, ну, а это вот капец. Мне очень интересно, как это происходит. Ну-ка, сейчас хочу лидеры зайти. Ну, обновление в игре, брауса кто не знал. Создать карту. Создать карту? Черновык? Уберите оформление тесты. Офигеть! Ну, сначала берите игровой режим. Друзья, я могу тест сдать. В этой игре возможно тест. Охо! и что так можно уже играть но я не особо умею ну ладно я понял что тут можно значит с кем-то можно сыграть добавлять в друзьях пишите в этом комментариях там можно даже удалить классно да ну что наша главная цель это квесты но ну еще сам главный новых персонажей слабых персонажи например сейчас найдем. с квестами где-то здесь вот 8 битом берем 8 бита и сразу идем куда тут можно о за поимку что за карту класс может забрать карты и разработчик будет смотреть какие ваш карты все бесконечно игра становится про блин я хорошо хотел там посмотреть вообще кто там то не занимает тут еще плавающийся робот классно сюда а прикрывай меня на и Так. Дожди нужно сосредо сосредоточиться. Так. Также ставьте лайк, подписывайтесь на каналы, ссылки все на канал каналы в описании. Если тут мало роликов, то описание блин я забыл это аж не та игра. тут срочно нужно не умирать ну чуваки чего умираете я прикрываю как нибудь ну, я же не знаю что прям так нужно а ну здесь, там. что-то барабы мне а прикрывай мне в блин на будем тогда снайперами играть и снайпер давайте тогда паппер убивать пайпер. Да, пайпер а блин лоха э, прикрывать я кто будет Подходи сам. Не, Джейд. Ну, Джейд, блин. Ладно, как хотите. Я тоже буду думать, да? Рубай. А? Война, так войной блин. Давай. а я вырубят мне, чувак. Спасибо, да. о -оу. Беги, Класс. Блин, ну прекрасно, блин. Ну чья? Есть, 30-28 он даже работает, нормально. Ну чтобы кубки качать и прокачивать как-то, чтоб становиться сильнее? Чем больше персонажа, тем мы сильнее, конечно. Плюс 8 кубков. Это что такое у нас? 4 квеста классно да? так ну что посмотрим давайте узнаем посмотрим вообще на ну, насколько персонажа 29 и 41 наверное персонажа подаболяли да 21 29 29 так давайте посмотрим как же у вас там. 29 то же самое но почему а вот почему можно друзья успеть Куки поднимать. Куки поднимать нужно успевать. А то если мы не будем подменять то у нас обгонет соклановец и будет нам кирдык. Поэтому, друзья, лайк, подписка. Засыпайте планы. Буду нам скины еще на Майка. даже видно придушки. Вон он, кстати, скин. Я же про него говорил. Давай, майки иди. Кого там бур, блин, что-то не понимаю. что за один подарок начинает? забирай Ой, Ну прекрасно, блин. тора давай. Ладно, я там немножко потише сделаю семя. А как к нам, мам вам? Тоже потише. Лебрауса, с мужчин уже зайти и там больше делать. звуки игры, а то кто безумщик безумец. Не проигрывайте. У меня мало хп, да, ловите меня. Э, меня окружили. Все, не решусь. Натя, ловите. Ну, no. no. блин, ну ж вы умираете, <гляда Fen travels> я ж вам поддаваться. Вау. Новички, вот честно, новички. выиграем потихонечку вырубили ой, ой ой ой меня вырубили и сразу куча очков подняли ну ладно нормально такие очки. в этой игре гра... главное что прям куча стрелков было да все вот ну например его тоже можно взять хорошо что я такой персонажа взял там у меня был конечно выбор я взял тебя, вот, опасность. Что там, проиграем? 22-25. Ну, блин, спасибо большое. Мне тут на кубки поднимать. Это да, что ж такое, блин? 5-4. Аккуратно. Бат, никуда стрелять. 21. О. Молодцы, что скажу. какая-то команда. Ну, язык какой там, как его зовут? Из эм, троллейбуса. Из поезда бухой такой. И сразу берете, кто... Почтал ⁇ не похоже, мне... 18 стран. Да, да, наконец-то не 18 стран. Мы сейчас узнаем, Прям сейчас. Ага, создать. Список лидеров. Вот он. 50 тысяч. Кубков. У всех почти тысяча. Хо Бойцы. К место. Клане. Место Биум. Место нашего местоположения вау я занимаем занимаю 137 место друзья наш клан занимает точнее вступайте на кл наш клан блин чем больше мы играем тем у нас больше будет заявок стать друзья еще и тем более мы можем предлагать так будет рекомендации идти М -м -м, классно ещё. так что больше играем чтобы все знали что я активный лидер и все знали что у нас есть свой клан макс риск вот на очень классно так прикрытие пались а что тут на так нечестно, честно ну, сразу вовремя прям баба и <свист> ну как я бруню а про меня знает сейчас идут будут убивать прячусь блин кота брунь ай-яй-яй-яй Куда блин, идешь, вырубил. А, дедули верба. пепер ну блин, пайпер пожалуйста, прикрой меня, блин. Эй, -э -э, куда бежишь? А, больно. ой, ой, ой, Тебе, чё, что чтобы такой, блин. Окей, сейчас буду пускать. Знаете, у них классно база тут. Ну, ты думал? Ну баджи ну чё с тобой не так ну ладно может проиграли, проиграли да, стараться то выиграть можно. в принципе увидите, видите отступать уже. Давайте, на меня все ой больно как-то может такое я умный, думаю что такой ты хитрый вас убираю убивает байпер прикрываете вас нужно что... да да все эти тебя поздравляем. поздравляю ну, блин. Брызгал. там мне не нужна была ваша помощь, я буду совправить. А. Тут, конечно, главное квест. 4, 3, 2, 1. Вот такие в танк, в бой. 2, 4, 37. Минус 5. 5. Ну, а тут сейчас да. еще, еще пару каток там еще убийство слушать реально клево давайте мы вообще длинный ролик сделан но ну, если я записываю так долго нет времени то придется длинные ролики делать чтобы хоть как-то не отставать так что взял длинный ролик если не будет он прям не знает да Тогда ему герт будет прячусь блин девять тринадцать лыж лыж иди сюда Бразули, А, попадет по мне. А, помогите. Ха, вырубил. Вот с этим нужно разбираться как-то так. вот. Разберитесь этим. Вот. 16-16. Прикрытие, что ли, чушь? О, блин. Давай, давай, давай, давай. Пайпер, давай. Прикрытие и убийство Морду. Ой, а что такое, что такое? А? На всех что ли прикрывать или что? А, прикройте. Никто не хочу прикрывать. То есть я прикрываю всех. А, а кто меня куперкроет? А, никто. Все, все, все. Иду домой, домой иду. Все нормально. ДФМся. Прикрытие здесь Но господи, можешь там бой пульте другое место. С пол хп так сражаться опасно. Так, уже отступать, понял, уже, да. И вам тоже совету подступить. Да, победа. 22-24. Ну, конечно же, да, Главное, Кубки и квесты Сразу все выполнил. Ага, выиграй опять боял. Ну все, квесты за этого персонажа выполнены. Дальше у нас квестики по другим персонажам. Управренка ну, тоже может и на Майк уже и так максимально 21 и больше. Там уже они снижают кубки. Ну, по-моему, нет, нужно 550 иметь. Так что всех будем качать, конечно. Друзья, и сегодня мы откроем с вами что-то новое нахрада, к примеру, вау, сундучок. по умножение, наконец-то, блин! Ждал тысячу лет, блин. Так, квест только. Okay. Давай еще раз. А, это не та карта. Такая опасная. Где тут можно? Отличное. Столкновение. Там тоже одиночно. Випарно-то. Браубол, кстати. Тут будет попроще. Давайте браубол. Ага. Ради бы... Ох ты, вот тут новый персонаж попался у них. Ураго, новый персонаж, как я понял. А, я вы прикрывать все. Я бой. А ну-ка, давайте через направо, ой Черт, ходит он. Ой что блин двою на домой не можете а кто это к сожалению с такой нравится самый сильнейший а пока блин ну ладно АФКш. А, а а а ну ладно нам мы проиграли согласен наверное проиграем. Не? да ладно на него она что... ближняя а дв делать да да окей я буду давайте атакуйте сами так вы сказали сами хотите дел или атаку ты еще не понимаю что у вас такое есть такой неледжик я пошел в атаку да как козгон. блин сейчас у нас один зритель Хм, поздравляем. Хм. А, мне скоро вырывают. Не, Пудула не умеет играть. Да. Но против таких вот больших, то явно не смогут. Ну отлично, блин. Я всегда буду умирать. не третий игрок. То нам нужен, то нам не нужен. Пропал, Видите? что ты бессмысленно так прям делать. что, уже враги идут капать. о три на одного, нечестно, блин. Эй, Стоя, Стой, я и вас ждите Дайте не тоже такой кубок. А что Я, я, чё, у тебя защита какая? -то? Ладно, иди такой Сейчас он врет, слушайте. Ну, я же говорил. Я воротали с чего? Я умею бивать ничем. два на одного не ну нет так не а, -а, -а, а да не не будет шанса Я не фкш там чувак ну ты вино а ты а фкш бля ладно ничья так ничья ну квесты есть ничего нужно понять так ну пошли френ за ничего там ничего не дают но мы же хотим награды конечно хотим вообще давайте 30 минут ролик 40 минут на ну, это безумно конечно И совет после пары другой хорошей игры можно предложить другие товарищу по команде в разделе возможно друзей дружить жить дружить можно да что прямо знаю что активно, ну в принципе логично, почему бы не ним все заявки, а то раньше было активы, раньше нет актива что было, что нет, что не, что происходит вообще. Теперь brow Stars, так скажем, добавил снег. Ух ты, ну вот все-таки отмечает Брау Stars. Хайкрахрахрузится, я сделал скрин. скрин, или можно? Так сейчас я скрин сделал. Uh -huh. А вот дальше будем добавлять. Так, эти чек, и все для, для привычки. Так, вот. Скрин. Все, сделать скрин. Найдено игроков 66. Запускайте игру. Ну ладно, пока не долго грузится. Я что-то другое хочу так, Расскажу про что новое. часть с он И хайбраус браузер разгрузится. Если не загрузится, то что-то вам скажу. Про новую игру, кстати. Да, очень даже новая. Но классный но... игра. Классная. Советую сыграть. И подписываться на мой там канал. Если тут прям ролики не выходят. Так, ну, смотрите, я захожу в YouTube канал. YouTube, вообще. И уже вижу канал. Так, как вам это показать, кстати, мне очень интересно. Ну, в принципе, уже пора показывать. Ну хай, нагрузится, возможно покажу. Итак, значит. Ну, вот ну. Канал под названием edge Waves. Max Risk. Просто вбавишь Edu Vibes, И там по рекомендации на нежно ролики. у нас пару роликов есть, кстати. Также есть как каналы, И тут есть, как вы там видите пару каналов также друзья если там видите можно подписаться на еще один канал называется футбол риск как он такой мы тут футбол поснимали один месяц назад как произошло дальше как к вам нужно доказать что классный дживе так видите как он привык да я даже все ролики могу посмотреть рисков по но их не так уж меня, согласен да также можно узнать самая последняя самая первая дата игры да так вот когда я в машиграл д 3 месяца назад также еще играл три месяца назад в другую игру вот так как то самый не игра игре самая э, популярная самый не популярный ролик по игре j waves это у нас вот игра обновление j waves бесплатные эти посмотрим даже лайкос поставим друзья вот лайкос я просто он... Вообще он тут есть. Все размыто. С рекомендациями тоже есть. Также есть прикольная игра. В как там Bravo Stars, я покажу вам. Так, Да, кстати, мог вообще перезайти игру. И все было бы классно. Я обещаю, что 22-минутный ролик оставлю. Поэтому всем удачи и пока.